Коммерческие трамваи Чижик, город Санкт-Петербург. Данные трамваи стали первым наземным пассажирским перевозчиком в Санкт-Петербурге без кондукторов. А это уже на порядок ниже в уровне комфорта для пассажиров. Кондукторы продают билеты не вставая с места, хоть за наличный расчет, хоть при оплате картой. То есть обслуживают именно пассажиров, а не трамвай. В Чижиках же такого нет. Весь геморрой по покупке билета скидывают на пассажиров. А как всем известно, дурной пример заразителен. И пока весь транспорт Петербурга не лишился кондукторов из-за уже начавшейся пандемии ЧИЖИК-19, будем лечить нулевого пациента. Показываем вам, как защищать свои права в трамваях ЧИЖИК, основываясь на лазейках в правилах проезда Санкт-Петербурга. Контроль, оплата проезда, есть представление контролера. Сказано, правило, что на коленкой 9. Кондуктор-водитель. Контролеру либо кондуктору? Нет, там написано кондуктор-водитель. И контролёр в том числе? Нет, да. там написано так. Проделить. Мы уже мы в прошлый раз ходили, там было написано так. 16-2 разовый билет нужно беречь, а 16-1 долговременный, только кондуктор и водитель. Хорошо, прикол, разница такая вот. Все, свой товый, твоя чина. Я платил. А как я могу? А вот свидетель. Тем не менее, мне дает этот документ право проверять ну, Ваше право или нет? его обязанность прикладывать any sign sign sign показывать разные нет, формулировки. Нет, его обязанность прикладывать написано sign sign sign sign sign sign sign sign sign sign sign sign sign sign sign sign sign sign sign показать наличие и оплату. А как не проверять будет по воздушность к сожалению также работает mm -hmm. что-то остальной питерский транспорт почти идеальный особенно в центре там и, и можно и проездными платить и кондуктору и не вставая с места зачем здесь такие особенные а, вы, получаешь выделяются постоянно там. не находятся кондуктор Вы же ходите, что вам мешает продавать? Это прачи, потому что я не вообще срамаюсь и не постоянно нахожусь. надо Мне нужно набрать побольше. И вот по дурному примеру Чижиков, остальной петербургский транспорт становится какой-то ну помойкой, похожей Нет, на московский транспорт. Это, это, да, это по примеру московского. Вот это, это плохо. А чи же как промежуточными между старым хорошим питерским и современным отстоем московским и новыми питерскими этими? Нет, ну конечно, у свое мнение, но... здесь, это... здесь лучше, чем в Москве, но хуже, чем в городектротрансе в центре города. Здравствуйте. Здравствуйте. Я, пытаюсь, я не обязан прикладывать. Я туда привожу, я привожу. Да. Зачем еще раз? Покажите мне, чтобы вы оплатили. 16-1 пассажир обязан предъявить билет. Предъявить. Предъявить значит показать. Толково слово русский, русский язык знаете? Вы толково русский язык знаете? Предъявить значит показать. Я привожу в приходе, я два раза не обязан предъявить. Что? Я обязываю. Ваша обязанность не означает мою обязанность обязанность Разница, Понимаете? Помочь, ну, меня придивился, но заснято... Почему вы не вы русский язык не знаете, но уж извините. Потому вот давай, не прошла. Прошла не я прошла. Видит. А кто видит? Мы сами видим. Кто Давай. Давай. Давай. Давай. Не, не Давай. Надо. Надо надо давай. А то, по вашему идиотскому примеру остальной питерский транспорт отказывается от кондукторов и вводит контролеров, а мы этого не хотели. не хотели. Не да, у всех кондукторы. А Чем такие особенные? Вы Какие у вас правила? Это ведь все, такие, Пойдемте. А не пить, пойдемте почитаем. Давай. Пойдемте. Давайте почитаем. Не, ну что мы не мы не будем, идемте или не идемте. идем. Идем, идем. Пожалуйста, такой массажир обязанный. Для... Да, я немедленно. Оплатить проезд одним из следующих способов путем приобретения у кондуктора в скопах водителя разного проездного единого билета. Не, у меня проездной. Путем регистрации проездного билета на электронной основе устройства электронного контроля оплаты проезда. Это я это сделал. Пассажиры, у которых имеются проездные билеты длительного использования, вы документы на право бесплатного проезда, обязаны предъявить их в развернутом виде с кондуктору и водителю. Контролеры я здесь я не вижу в этом перечне кондуктор в скобках водителя, кстати, вы умеете? А 16-2? 16-2? Сохранять проездной разовый билет и предъявлять? Я не продаю контрольную. <visaczy> контроль, <TA Türkiye> а, я? здесь есть, и водители, Я вам пошел на встречу. Я вам пошел на встречу. Ваши правила. Кондукторы и водители, да. Вы должны мне показать ваши правила. Я показал. Мы, -то, мы, -то, мы -то. Ну тогда начнем показывать, что не должно. Ты показали, какая Да, раньше. мы же показали, вот на карту. Все. Там здесь лучше брызгнули. Там Можете взять билет нет, выдать не в руке? Нет. Мы не имеем права брать ни карточки, ни деньги. В смысле? А как-то? Да. Пассажир обязан, войдя в салон транспорта, оплатить проезд. Причем при уйти не разового билета, кондуктора или водителя. В том числе использование нет, автоматов. Я, я не кондуктор, я контролёт. Вы мне должны предоставить. Ну, выдайте, я заплачу, естественно. Что-то остальное питерский транспорт идеальный, Там, не вставая с места оплаты проезда. А здесь чем такие особенные? на суд мне лень пожалуйста возьмите выдайте. пожалуйста у меня, лень, но, пожалуйста, возьмите, Пройдите, пожалуйста, у меня... устал я. Ну, я не против пожалуйста я не отказываюсь чтобы другие тоже делали вас кондукторами принудительно мы против того что по вашему дурному примеру транспортная я реформа на весь не питер не идет кондуктор. Вот именно. Я контролер. Я контролирую. Оплату, ну, вы можете выдать мне его, потом проконтролирует, Я вам Нет. сейчас не покажу. Нет. Мы не выдаем, Мы не обелечиваем. Ну, придется обелечивать. Нет. Предъявите, пожалуйста, свой проездной билет. Я еще его не купил. Мне еще его не выдали. Ну, пройдите, купите билет. Право меня сел, и не вставая с места оплачиваю. Кондуктора. всегда так было во все кондуктора но я не кондуктор я контролер. Ну, а где ну позовите кондуктора у нас нет кондуктора ну, ваши проблемы да. по, по вашему дурному по примеру этих чижиков дебильных транспортная реформа по всему питеру расползает болезнь отказываются к от кондукторам но все-таки контролеров которые ничего полезного не делают для пассажиров только билетики штрафы и все пожалуйста будьте кондукторами все я ну, не кондуктор это не входит в моей футбо найдите кондукторами кондуктора. Кондуктора. Ну, значит найдите его где мне его найти Хотите. Ну, может быть, у вас нету при себе билета, печатающего автомат. Вы можете взять там, если хотите, и, и выдать Мы вам Мы не имеем мне. права брать деньги. Ну, я вы разрешаю, вот решить. я на камеру Нет. разрешаю. Нет. честно Претензий не будет, даже Нет. там что-то не так честно, Пройдите, не будет. Честно, претензий не будет. пожалуйста, возьмите билет. С пояса вы мне его выдадите. Человеку лень идти куда-то. А. Человек Посмотрим? обязан, войдя в трассу, приобрести билет ну, я, пожалуйста, и доставить я. его контролеру. Пожалуйста, я, отвлечу, я не против. Я не кондуктор. Я бы оплатил картой, но карты нету как бы... Ну, да. принимать оплату поездки? Хочу оплатить, мне не хочется... не честно, Я честно, дам, как бы... Если честно, на камеру свое претензий не будет, если что-то не так, там, с летом будет... С Он вел. Сиди. Сейчас последний проезд, чтобы. У меня я пытался оплатить проезд, согласно правилам проезда, но меня не приняли. этих Ну, не хотят так не хотят ну улица себе, да? и вот если все будут так вот такими приходами идти у них не будет выбора кроме как стать кондукторами и тогда транспорт станет комфортнее если мы хотим, чтобы все оставалось как раньше, без всяких отвратительных транспортных реформ с деградацией качества и комфорта проезда, важно всегда вставать в принципиальную позицию и отказываться принимать то, что нам не нравится. Пока -пока. А нам нравится возможность оплаты проезда не вставая с места, хоть наличными, хоть картой, без необходимости искать билет заранее и без взаимодействия с автоматами, в которые пока засунешь деньги, все места уже займут. А кому надо ездить часто, тот покупает подходящий безлимитный проездной и прикладывает его или к валидатору при входе, или к прибору кондуктора. Именно кондуктора, а не контролера. А контролеров, которые не продают билеты и не приносят никакой пользы пассажирам, мы не принимаем. Показанные на видео предъявление транспортных карт из своих рук контролером – это исключительно акт доброй воли. Плюс показываем вам лазейку в значении слова «предъявить». На случай, если изменится правило проезда, и предъявлять проездной контролером все же будет надо.